Алексей, как ты работаешь с первой линией? Ну, то, как работаю с первой линии я, и то, как работает с первой линии новичок или другой топ-лидер, оно может очень сильно отличаться. Меня зовут Зайцев Алексей, в стивом маркетинге уже 20 лет. Понятно, что из 400 лидеров моей команды какая-то часть находится в первой линии. Вот И сегодня я поделюсь с вами тем, как я взаимодействую с теми, кто ко мне приходит, тем, кого я пригласил, и как я стараюсь вести людей для того, чтобы они добились шикарных результатов. Ну, во-первых, часто приходят люди абсолютно без опыта, и эти люди мне нравятся ничем не больше и ничем не меньше, чем люди с опытом в сетевом маркетинге. Потому что новичку без опыта требуется чуть больше внимания. Это интересно, проходить те же самые шаги, что проходил я. А человеку с опытом, да, человеку, который побывал в сетевом маркетинге, уже, возможно, даже добивался хороших результатов, но где-то оступившись, либо на том, что выбрал не очень хорошую компанию, либо на том, что ну, произошли какие-то вещи, человек потерял сеть, и бывает, что вставать на самом деле сильному опытному человеку, да, сильному опытному лидеру сложнее начинать все с нуля, потому что уже некоторые отвыкли работать. Это тоже на самом деле неплохо, то есть просыпаться, это полезно. Другой вопрос, чтобы не каждый раз начинать все с нуля, всю оставшуюся жизнь, я думаю, что так сеть строить не актуально И ко мне иногда приходят люди, которые говорят, если честно, я, Алексей, я уже задолбался. Потом в одной компании там, у меня там прогресс, взлет, потом компания, там что-то с ней случается, она перестает быть интересна для моих спонсоров, для моей сети, и как бы все мигрируют. Потом другая компания, подобная история, третья компания вообще закрылась. В этот момент мы начинаем работать немножко по-другому. Давайте я расскажу э, про историю, как я работаю с новичками, историю, как я работаю с сетевиками. То есть э, новички – это те люди, которые приходят ко мне с нуля, первое. Это человек полноценно становится потребительным продукта. Э, мы начинаем работать по списку и создаем э, навыки работы нетворкинга, то есть э, навыки знакомства, навыки ведения соцсетей так, чтобы человек со временем для своих знакомых стал интересным. То есть вот эти три модели привлечения людей. Человек постепенно изучает тему, так как я работаю с продуктами для здоровья wellness, и это достаточно глубокие продукты, человек изучает тему nutrition, нутрициологии, nutri потому что, ну, одно дело просто продавать человеку баночки, да, ну, и говорить, что вот этого там похудеешь, или от этого у тебя там... Ну, в общем, мы продаем не банки, мы продаем людям продукты под их запрос. И под это, это когда большой ассортимент, когда есть что предложить, хороший специалист, Хороший нутрициолог все-таки будет не просто продавать то, что ему нужно продать, а он порекомендует человеку то, что будет на него максимально эффективно. Поэтому мы изучаем такую тему, как нутрицологи. Следующая категория людей – это сетевики, которые ко мне приходят, и многие из них хотят ну, как бы вырасти, взлететь в этом бизнесе. И на самом деле важная категория – они уже понимают, в чем они не сильны, и тут самый важный момент просто это регулярное общение и э, подогрев человека. Потому что очень часто люди-сетевики, они как наркоманы э, подс подсажены на мотивационные события. Ко мне иногда люди приходят и говорят, вот у тебя, э, вот Алексей, там приезжаем мы на события, на спешные. Нас там так раньше штырило, что прям перло, развивалось, вдохно вдохновленно так все было. А сейчас прям, э, ну прям вообще тоска зеленая. То есть то, что сейчас э, я вижу, это но не так мотивационно, да, мероприятие очень интересное, но как-то вот не, зажиг... не вдохновляет так, чтобы аж руки тряслись, чтобы аж вот прям хотелось там рвать и метать и достигать каких-то колоссальных результатов. Прям вот сегодня, срочно, сейчас и, и как-то... То есть мотивационные мероприятия это то, что сносит людям голову, чтобы они... и они потом ее по клиентам полгода собирают. Вот NSP-шные мероприятия, они вообще к этому никак не относятся, они, как правило наполняет человека, и эффект идет после, через пару недель от мероприятия. Это новые знания, это дополнительные навыки, это интересные знакомства, это какие-то плюшки в плане методик работы. Это совсем другие мероприятия, поэтому э, сетевику приходится под них немножко перестроиться. Это нормально. Я считаю, что нормальный сетевик может перестроиться, за, либо за, если он очень быстрый за полгодика, и он быстро взлетит в этой теме. Либо, если он там медленный, и ему нужно перепрошиваться долго, ну, на это уйдет пару лет. И ну, в итоге человек понимает, что тех людей, которых он привлекал раньше, он так и не научился сохранять, потому что он привлекал систему, которая разваливалась. Привлекал систему, которая разваливалась. В НСП человек приглашает тот же самый сетевик, и э, люди закрепляются, люди сохраняют отношения, люди сохраняют свои команды, сохраняют свои клиентские структуры, потому что у нас есть методики сохранения людей, потому что это очень важно. Многие люди недооценивают, насколько важно сохранить. Потому что подписать человек, подписать 100 человек, там, 500 человек, это вообще не проблема. Проблема в том, чтобы большая часть из этих людей сохранилась. Потому что если большая часть из этих людей не сохранится, тогда какой смысл их было вообще приглашать, чтобы с них денег срубить? То есть я считаю, что как бы, основная э, модель это сохранять то, что мы с вами создаем, потому что и это и есть пассивный доход. Активный доход это то, когда мы приглашаем людей. Так вот, сетевики здесь начинают видеть вот этот момент сохранения команд, не просто заработать, а зарабатывать постоянно. И поэтому это первый момент. Перестройка на другие мероприятия и, безусловно, совместные встречи с людьми. То есть очень часто мы индивидуально работаем а, с первой линии моего ключевого человека, и мы знаем, как правильно приглашать индивидуально тех или иных людей, разрабатываем промоушены для тех или иных, ну, как бы хороших знакомых в сетевом, да, есть совершенно разные, ну, плюшки, подарки, которые мы можем предложить человеку, и мы начинаем совместно работать так, чтобы он научился под разных людей по-разному проводить э, деловые встречи для кого-то продуктовые, для кого-то бизнесовые, чтобы это был не только стандартный шаблон. Итак, э, следующий момент – это наше личное общение. Ну, сейчас я нахожусь то в Дубае, то в Турции, но большую часть времени в Турции. Э, некоторые мои ключевые люди э, ко мне приезжают пообщаться, то есть там, берут какой-то тур или что-то еще. Мы встречаемся, не ежедневно какие-то спортивные прогулки, пробежки, а мы проводим время вместе для того, чтобы перенять у моего новичка и мне передать э, то видение, как мы ведем людей и куда. Потому что вот, вот та экспрессия, которой большинство сетевиков привыкли, она на самом деле иногда мешает. Тот эмоциональный накал, он помогает быстро вырасти, но потом это часто распадается. Она а важно совсем другое. И вот на личном общении мы, наверное, в большей степени я как... Вклад для своих людей, как вклад для своей команды, вижу именно правильную работу вот с личностью человека, правильную работу как в персональных консультациях и поддержку, чтобы человек видел от меня глобальную поддержку, чтобы он научился привлекать сетевиков из других компаний. Это тоже важно, потому что если мы не можем приглашать сетевиков из других компаний, тогда нас, чем мы отличаемся и чем мы лучше, чем рынок? То есть мы должны иметь этот навык. И, кстати, один из роликов, который у меня будет в ближайшее время, это то, как приглашать сетевиков из других компаний. Основные базовые вещи. Смотрите видео. Я думаю, что большая часть моментов, которыми я с вами сегодня поделился, для вас могут чуть отличаться. Но в целом мне хотелось, чтобы вы знали, как лично я работаю со своей командой. Если вам интересно общение со мной, возможно, кто-то ищет себе наставническую поддержку, возможно, вы давно за мной наблюдаете, я с удовольствием буду рад общению, рад новым знакомствам, рад новым людям в команде. И у меня есть желание всегда кого-то поддерживать. Если интересно в этом направлении взлететь и закрепиться на хорошей, на хорошей горе, то добро пожаловать. Мои контакты будут под видео. Если вам оно понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь со своими знакомыми, подпишитесь на мой канал, я буду рад кормить вас дальше своими полезняшками. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.